Закончательно э, Илью подвигла к отчаянию еще одна боль. Дело в том, что приходила к ним иногда тихая, застенчивая девочка-улита. Такая ласковая была. То сладкой земляники Илюша из леса в лопушке принесет, то орехов. А то просто так придет и скажет ему чисто по-детски. «Я тебя, Илюша, жалеть пришла». «Ну, жалей, жалей!» усмехнется Илья. А улита сядет рядом с ним на лавку, а голову рукой по бабье подобрет, губы подожмет и молчит горестно. Илюшу жалеет. Потом встанет и скажет серьезно-серьезно с верой. «Дай тебе, Бог, здоровья и силушки, Илюша!» И степенно до самой земли ему в пояс поклонится. А косица-то ее толстая всегда, как на грех, со спины через голову перекидывается и хлоп опал. Всю серьезность портила. Всегда после эд... прихода улиты Илюшина душа будто от теплого солнышка оттаивала. И не заметил он, как стал ждать, когда еще девочка жалеть придет. Когда же она из девочки девушкой стратной стала? Чуть не вывод тоски бедной. И вот однажды на Масленицу пришли отец и матерью шумного уличного веселья, румяные, все в снегу, и с порога Илюша словно обухом по полбу Слыхал? Улита наша под нынче идет. «Какая улита?» — не понял Илья. «Да как же еще? Али забыл, кто тебе землянику в лопушке приносил?» «А жених кто?» — глухо спросил Илья. «Да с того берега какой-то. Говорят, рыжий до да конопатый, будто клопами засиженный. Одно слово не непутевый. Да они там все такие». «Кто ж меня теперь жалеть-то будет?» — чуть слышно прошептал Илья. «Как кто?» — ахнула мать. А мы с отцом не в счет, а Господь, он же всех любит. Ильей охватило отчаяние. Как же любит, взревел вдруг Илья. Да так страшно, что батюшка с матушкой, будто громом пораженные, на пол повалились. Если у меня так любит, за что же наказывай? Двадцать лет я колода колодой. За какие грехи? Если же он без вины надо мной потешается, то и я его из души вон выну. И тут безумец, бесом ослепленный, рванул себя крест нательный и, что есть, мочу в дверь швырнул. Испуганный ласточкой метнулся медный крестик с порванной бечевкой, и у самой двери вдруг замер в воздухе. Илья от этого чуда будто немой сделался. Рот разевает, а слова в горле стоят. Оглянулся беспомощно на родителей своих, а они сердечные, тихо не шевелясь, на досках лежат. Будто спящее. «Ах, Илья, Илья, Вот до чего ты в печали своей дошел!» Вдруг невесть откуда Раздался тихий голос. «Кто здесь?» Вздрогнул Илья. И тотчас, в том месте, Где его крестик неподвижно застыл, Воздух стал нежно-белым, Как облачко на небо. А из облачка этого Мягко шагнул к Илье Чудный, светлым образом незнакомец. Высокий, стройный, Лицо молодое, безусое, еще и нежное, будто девичье. Глаза темные, глубокие и печальные-печальные. Такие только у святых на иконах бывают, да у великих страдальцев. Как же он сквозь запертую дверь-то прошел, молния пронеслось в голове у Ильи. А на шапке-то не снежинки, а ведь не тет на дворе. И в самом деле на черной княжеской шапке незнакомца, отороченной черной лесой, Вместо снега искрились жемчужные узорочья. И на золотой княжеской мантии, наброшенной поверх багряного цвета крови кафтана, снега тоже не было. «Что ж за наваждение?» — оторопело, думал Илья. «Да кто же это такой?» «Я князь Глеб», — тихо молвил гость, — «сын великого князя Владимира». «Да быть того не может! Уже сто лет минуло, как Глеба светополка окаянный убил». Молодой князь отвел левую руку с груди и увидел Илья прямо под его сердцем страшную смертную рану от широкого ножа. «Ну, теперь веришь ли?» – печально спросил мученик. «Видишь, убит я братом своим, но милостью Божьей вечной жизни удостоен, и с тобой говорить могу». «Да как же это!» – поразился Илья. «Да за что мне милость такая, со святым говорить?» «Трудно тебе, укрепить тебя пришел». Знаешь ли ты, что имя твое значит? Крепость Божия. А какая же ты крепость, Ежели унынию поддался? Тяжкая эта болезнь, Начало злоумия. Вот уж и Бога корил. Да, корил, набычал Илья. И тебя вот, князь, спросить хочу. Ответь мне, если знаешь, За что меня Господь калекой сделал И клавки пригвоздил? Никто не знает, И никому не дано знать, Почему Господь посылает Ту или иную скорбь и несчастье. Но думаю, что они посылаются по грехам нашим. «Да какие ж у меня, младенцы, молоко еще сосущего грехи-то были!» Сжав кулаки гневом, крикнул Илья. Князь долго и внимательно посмотрел на него и тихо сказал. «Быть может, Бог тебя от несотворенных грехов спасает? Видно, не на пользу было бы тебе здоровье. «Каких таких несотворенных грехов?» Вспомни, как ты будто котел со смолой кипящий клокотал, когда левобережные молодцы Муромских наки били. Была бы в твоих руках и ногах сила, ты бы долго не раздумывая, сколько жизней почем зря загубил. Илья суморочно глянул на свои пудовые кулаки. — А сегодня, — мягко продолжал Глеб, — что ты подумал о женихе Улиты? — Я б его сморчка, если б здоров был, — по самые конопатые уши в землю вбил, — тяжело вздохнул Илья. Вот и еще одну невинную душу загубил бы. Говорю тебе, в ком злоба и ярость, там прибежище сатаны, а в ком любовь, надежда и вера, в том Христос живет. К тому лукавый не прикоснется. Утишился Илья, молчит. — Не унывай много, — улыбнулся Глеб. И наказание Господне не отвергай И не тяготись облечением его. Ибо кого любит Господь, того и наказывает И благоволит к тому, как отец к сыну своему. Поднял Илья мокрый от слез лицо, шепчет горестно. Нет мне теперь пощады от него, Ведь увидел он сверху сквозь крышу, Как я крест с грудь здесь сорвал. Милость Бога бесконечна. Апостол Петр трижды от него отрекался, но плакал горько, раскаялся и прощен был. И сейчас Христос невидимо стоит перед тобой и видит слезы твои. Знай, прощен ты, и вот знак тому. Раскрыл ладон, и к Илье тихо, словно перо по воде, поплыл медный крестик. Бесшумно скользнул за ворот холщовой рубахи, а порванная бичева сама собой новым узлом завязалась. Торопливо Будто щитом накрыл Илья широкой ладонью маленький теплый крестик. А князь ласково сказал. Помни, Илья, что ты крепость Божья, а посему верь и молись, и обязательно услышит тебя Господь, и исцелен будешь. А когда, простодушно хотел было спросить Илья, но вместо князя опять белоснежное облачко заклубилось и медленно растаяло. Долго неподвижно глядел перед собой Илья, и глаза его уже были не тоскливые, как болотные топи, а как родники чистые, а мысли высоко в зимнем небе белыми-белыми голубями летали. Когда же очнулся и глянул на родителей своих, понял, что не видели и не слышали они этого чуда, а лежат себе на полу, как во сне. «А чего это вы, родимые, посреди избы разлеглись?» — улыбнулся Илья. Открыли они глаза, моргают, как спросонья. Да сами, Илюшенька, не знаем. Упали чего-то, или же вот себе, как будто дурни какие-то праздные. Задумчиво поглаживает бороду Иван Тимофеевич. И на жену искоса хитро щурится. А она вдруг молодкой зарделась, прыснула. И давай оба на боку, лежа, хохотать и локтями друг дружку подталкивать. Илья на них, глядя, первый раз за двадцать лет так громко захохотал что все плохое настроение его и вся напряженность как бы рассеялась, в доме воцарилась радость. Когда гордая воля больного, озлобленного Ильи, пала и смирилась душа его пред Христом, понял он, что должен безропотно нести крест недуга своего. Никто более не слышал от Него ни слова упрека, никто более не видел сумрачного взгляда. Не только Илья и родители его в терпении своем очищались духом, но и многие другие, как в Муроме, так и окрест, глядя на них, учились терпеть скорби. Ну и, конечно, Господь по милосердию своему вознаградил Илью за перенесенное страдание. В следующем эфире я расскажу вам, как Илья получил от Господа исцеление и что произошло с ним дальше Есть свидетельства исцелений э, по молитвам к Илье Муромцу и в наши дни. У моей близкой подруги есть знакомая семья Сергей и Лариса. Сергей и Лариса занимаются малым бизнесом. И по делам им приходится много ездить и таскать тяжелые сумки, особенно Сергею как мужчине. И вот однажды по делам они... Э, были в Киеве, остановились в гостинице. Гостиница располагается как раз напротив Киева печерской лавры. И вот утром надо ехать по делам, а Сергей не может. У него очень серьезно заболела спина. И тогда Лариса посоветовала мужу, пойдем в монастырь, обродимся к монахам, а вдруг их молитвы помогут. Ну, не особенно в это веря Сергей согласился. И вот супруги пришли в монастырь. Монахи их привели к мощам Ильи Муромца. Таким образом, с удивлением, Сергея и Ларису узнали, что Илья Муромец – это не вымышленный былинный герой, а действительно святой, живший в XI веке. Был отслужен молебен о здравии Сергея перед мощами преподобного Ильи Муромца. Затем Сергей и Лариса приложились к его мощам. И прежде зашло чудо. У Сергея спина полностью прошла. И из монастыря он вышел уже совершенно здоровым и мог приступить к своим делам. Так что, дорогие братья и сестры, вот это чудо, реальное чудо, которое произошло в наши дни. Так давайте мы будем верить Богу, попать на его милость, молиться святому Ильи. Муромцу и знать, что помощь святого заступника всегда рядом, в какое бы время мы ни жили. Надо только соблюдать заповеди Божии. Я поздравляю вас с праздником, с Днем памяти Лей Муромца. Храни вас всех Господь его святыми молитвами. Всего вам доброго. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на наш канал.